Привет, всем привет. С вами снова Димас. Мы решили сегодня с пиратом выбраться на природу. И снять для вас небольшой обзор тушенки. Сейчас весна. Видите, природа отличная за мной вообще. Течет великая река Дон. Ну, у нас она не такая великая, но Дон. Начинаем скрыть от наших тушонок баночных. Вот тушенки у нас сегодня будут в разной категории ценовой. Чтобы времени не терять, я начал открывать уже. И из разных регионов представлены. Даже импортные есть, так называемые, с Белоруссии. Если мы это можем считать импортом сейчас. Так что начнем э, с местной, с рязанской тушенки. Тушенка местного комбината. Великолубский, город Великие Луки. А кстати, нифига это не рязанская, а тусковская. Вас обманул. Ну ладно, оператор вырежет, как обычно. 325 грамм, свиная тушенка, 97,5 мясо продуктов содержится в ней. Хорошую упаковку, я пробовал, покупал что-то до этого. Прикольная тушенка. Сейчас вскроем и увидим. Крышка современная, открывашка, замок. Удобная в этом плане. Ну вот, смотрите. Куча мяса. Запах сразу пошел отличный. Сейчас вот попробуем. Ну вот, структуру мяса. Вот смотрите, волокна есть, все отлично. Обалденная тушенка. Она визуально уже вкусная. Куча мяса просто, вот бульона буквально, там желешечко вот так, все мясное, без всяких вот вкраплений, если на отделение пошло, вот пахнет вкусно, оператор даже говорит, вот уже есть хочет, смотрите, какое мясное, отличная тушенка, И, ребята, вот советую, это вот с самого первого я начал специально, чтобы увидеть, сколько здесь мяса, это обалденная тушенка. Она не тает, она чувствуется мясо. Жьешь мясо. Не соленое. Главное, не соленое. Обалденное просто. Просто обалденное. Но если белое мясо. Постное. Если красное мясо. Бульон есть, присутствует, жирок присутствует. Но он, он везде, он просто вот так вкусно смотрится. Вот, вываливать не буду, с хлебушком вообще, на за счет будет. Сами видите, начали с первого номера, очень вкусно. Так что, если оценивать, 10 из 10 в любой категории, 5 из 5, очень вкусно. Главное, не соленое. что для тушенки это минус, потому что она портится должна быстро, но при этом она всегда свежая, значит, получается. Так что берите, очень вкусная тушеночка. И сразу перейдем, тоже свинину будем пробовать. И свинину попробуем у нас вот такую. Так что мы ее вскрыли заранее, замок старый. Свиная тушенка. Сейчас почитаю состав, но вы видите сами, какой тут состав вообще страшный. Аж крышку откинул, мне стало страшно. Это какая-то тушенка из фарша на вид. Мы ее сейчас вот мешаем, она железная такая прям Стоит она, я не помню, до 100 рублей точно Производство Московская, город Москва, ну Подмосковье Орловская область тоже присутствует 340 грамм, три года хранения, как обычно у тушенки Белок соевый, первым номером Вода питьевая, жир свиной Лук репчатый и всякие специи разные Тушенка свиная каждый день вот такие вещи едят наши пенсионеры и там подобное. Им делают доставки сейчас вот, кто сидит дома. Волонтеры. На запах она. Вот там сразу пахло вот мясное такое. А здесь пахнет крупой. Вот такой невкусный крупой какой-то, затхлый. Ну, буду пробовать что-то. Опасно, я вообще не хочу это пробовать. Но придется. Это невозможно есть, ребята, ну, чисто для меня, я, может, съел бы это, опять же, когда мне голодно, но не сейчас я не буду, после особенно такой тушенки, которая была первая. Она не соленая тоже, но она уже как будто каша тут с чем-то, это несъедобно, даже вилку не буду отсюда вытаскивать. Стоит, я не знаю, сколько она, не помню, уже, до 100 рублей точно. Я даже оценивать такое не могу, это не тушенка, фарш из тушенки. Просто один-один ну, везде. Я не знаю, потом посмотрим, кошки будут есть вообще или нет. Переходим к другому. Примем к говядине. Вот, попробуем говядину. Вот, говядина у нас будет курганская. Мясокомбинат курганский 907 года. 1907 года. Высший сорт, стандарт, говядина тушеная. Город раньше курган был закрытый. 338 грамм. 58 тут содержится мясо процентов консервы кусковые мясные стерилизованные замок современный все хорошо как бы должно быть на первый взгляд срок годности как обычно три года и года да вся тушенка три года хранится вот жирок присутствует вот напомню это говядина Это не свинина вот бульёшка Чуть потаяла уже, у нас солнечная погода. Ну, вот мясо есть присутствует, но оно такое вот переварено. Смотрите, жила какая, да? Вся жильная жирка. Нормально тут несколько миллиметров, даже полсантиметра, наверное. Ну, вот мясо добрался до мяса. Опять жил. Интересно. Попробуем сейчас его. Вот такое вот жильное мясо. Ну, в принципе. Мясо чувствуется такое. Не пересоленное, нормальное. Вот, ну, чуть-чуть какой-то вот такой вот запах. Точнее, вкус такой говядины вот. Не очень хороший. Бульона, конечно, много присутствует. Сейчас мы вывалим, посмотрим эту баночку все было видно наглядно вот тут еще мясо кстати приплыло ну, мясо есть присутствует смотреть достаточно много и оно кстати структурированное такое мясное волокнистое вот это попробовать вот бизжилкок получше бежилки нет не присутствует там хорошо трешечка по пятибальной там семерка Неплохая, главное не соленая, что-то подается, как ни странно. Одни соленые такие, пока тушенки. Прикольно, да, поход ее взять было бы отлично. Напомню, курганская тушенка, говяжья. Берите, в принципе, она тоже по цене, ну не знаю, может там 150 максимум стоит, но я думаю, вряд ли тоже, где-то соточка. Дальше переходим, у нас опять говядина. Говядина большая. Как всегда, три года хранения. Мясная быль называется фирма. Гост высший сорт, на тушеная. Состав говядины, жир говяжий, лук репчатый. И всякие добавки. Перец, соль, лаврушка. Ну, как обычно у нас, три года. Все есть, температура хранения одинаковая. Вес 500. Ну, смотрите, вот сами. Такой Такое тут желешечко. Мяса достаточно мало. Одно желе. Если его растопить, будет непонятно что. Только кусочек один такой волокнистый попался. Сказать больше-то особо нечего. За полкило бульона. Ну вот мясо вот я нашел. Пробую. Что-то опять не соленые какие-то. Вот я смотрю. Все говорят соленые наши тушенки. Но я что-то пока не соленые. Мяса вообще нету, смотрите. Один какой-то же этот. Даже не хочется пробовать. На вкус говядина, невкусная. Ну, главрушки, но не очень вкусная. Пятерка, даже меньше четверка. И Больше не дам. Не покупайте такое. Она стоит, может, недорого даже. 100 рублей по акции. Где-то я брал эту Гостовскую. Но она невкусная вообще. Не берите такое. То вот есть раз для сравнения... Вот возьмем такую же большую тушенку говядин тоже семейный бюджет называется говядина высший сорт ГОСТ тушеная полкило состав такой же говядина говяжий жир соль протота лаврушка три года все одинаково все стандартно все не просроченные пробуем напомню не претело. вот сейчас откроем попробуем уже пора научиться замки делать. А тут устанешь так открывать. Ну тут прям бульёшка обильно присутствует и такая вот полупотаенная железечка. Ну, там что-то мясо мясное есть, мне кажется. Вываливать не буду, потому что помешается нормально. Ну, что-то вот тут мясо есть. Жир, кстати, внизу был. Но ну, мясо прям вообще буквально ерундистика. Жилки какие-то присутствуют. Это Орловская говядина, кстати, хорошая была раньше. Фирма. Ой, фирма этот какой? Мне кажется, конина была хорошая Орловская. Сейчас, наверное, непонятно что. 100 рублей 99 стоило это в магазине. Всем известным пятерочка акции один бульон греть ее вообще мне кажется это как суп получится какой-то ну вообще невкусная куда-то она растворилась получился вкус консервов ну такой себе ну за 100 рублей я может себе в поход позволил купил бы как бы тоже оценки такие трешка и двушка чуть больше чуть меньше где-то ну прикольно как бы можно взять отравиться в походе так что пока только один съедобный вариант достаточно будем смотреть другие переходить хочется вкусного что-то попробовать и до вкусного у нас вот единственный у нас импортный производитель это беларусь вот сделан в беларуси акрокомбинат снов 19 -го года лучшая продукция свиная тушенка по ГОСТу естественно ГОСТы все советские 338 грамм, 3 года, все одинаково. Что у нас написано на гости, что у них. Все одинаково, следовательно, что это все сделано по советским ГОСТам. Э -э, свиню, свинюшка тут интересно изображена. Замок современный. Так, вскрываем, смотрим. Она не, не дешевая, эта говядина, ой, свинина была точно. Смотрим сразу, смотрите, визуально. Бульон вообще отсутствует. Присутствует лук. Состав такой же, как везде. Но смотри, сколько мяса. Оно, может, суховато немножко. Вот, но смотри, сколько мяса. Запах отличный, просто. Такой приятный. Ну, свиной. мне Для меня свинина получше пахнет, чем говядина. Очень похоже на великолупский комбинат. Только по суше. Но она очень похожа на домашнюю тушенку. Вот я такую в детстве ел, сами закрывали на местности. Очень вкусная, приятная на вкус, такая на соль, без лаврушки, без всего, ну, где-то там. Я чувствую это все, но приятный вкус. Вкусная тушенка, реально. Белорусская. Так же, как молодцы, не заучили сделать не подделывают, делают качество. Я вот даже не буду туда делать. ну Там видно мясо, смотрите. Там жир, мясо, все присутствует. Бульончик внизу. Все как положено. Очень вкусно, молодцы. Вот. Категория 10 из 10. Вообще претензий нет, как вот отечественная тоже тушенка. Очень вкусно. Я бы такой брал, вам советую. Группа компании комбинат Снов. Их много разновидностей, но вот я взял одну попробовать. Очень вкусная. Я вот тут был в магазине и наткнулся на такую тушенку. Типа она написана продукция без наценки. Вот, она продается. О, рыбка плеснулась. Хорошая, кстати. Головчик. Коверень-кусковая тушенка. 340 грамм. Тут буренка изображена. Все нормально. Но не поверьте, она стоит 19 рублей. Пятерочки. 19 рублей. Это вообще, ну типа без наценки, я не знаю, там может 100 прибавить на наценку. Ну тут мы как видим, в той вот тоже соевый видели как каждый день, тут написано сразу без обмана. Они сейчас пишут белок соевый, текстурированный, текстурированный. Так, вода питьевая, шкура свиная, джирз... говяжий, говядина, короче тут тушенка говяжья, но сборная. Все хорошо, по всем категориям остальным все написано все так же город москва вот во город москва читаешь и все чумашки тушенку делают но при этом адрес производства изготовитель москва деревня Крекшина. но адрес производства орловского Орловск, город мчен Мценск. ну понятно сюда старый старый замок естественно значит, замок тратится он стоит дороже чем это чем все остальное там банк стоит дороже, наверное, чем... Я просто не представляю, сколько стоит это мясо, если она 18 рублей. Ну, смотрите тут, что у нас тут. Ну, вот, даже хуже, мне кажется. может, Ну, не, кстати, тут вот есть прям какие мясные вкрапления. Я думаю, хуже будет. Ну, нет, чем каждый день. Буду пробовать сейчас. Запах. Ну, вот опять вот это соя пахнет. соя, думаю, что за крупа это? Сой пахнет. Они не обманывают. сою пишут, молодцы. Прям вот слоевое мясо. Ну тут оно вообще прям. Ну как, бы, дальше пробовать я не стану. Смысл. Э -э даже, даже оценить невозможно это. Не берите просто 18 рублей кошки. Вот мы попробуем, будто они есть. Нет, две баночки у нас. Какая лучше, посмотрим. Вот такая свиная тушенка тоже. И она вообще у нас отдельно идет как бы почти тоже как с границы. Город Калининград, производство свинина Так на вид она выглядит. Ну, на первый взгляд, в принципе, достаточно нормальная. Читать ничего не буду. Все остальное одинаковое. Все просто город Калининград. Калининградская область. Палк пром, мясо. Все остальное в стандартные года и весовые категории. Смотрите, ну как бы тут вот соя присутствует сразу заметно. Ну, сейчас мы высыпем, посмотрим. Мне хочется прям посмотреть, высыпать, что она из себя представляет целиком. Ну, видите, у нас солнышко, уже немножко бульончик потек. Отлично ломается, ну, как тушеное мясо. Хорошо вот так лови побыла. Жирка много присутствует, вот мясо даже есть такое. Запах запах приятный, кстати, она из одной, но ну, свинина. вот Мне нравится свининка. Тут не соленый, почему-то я думаю, что мне на соль мало. Мясо присутствует, жирка много тоже. Топить, наверное, не рекомендую и так съесть. В принципе, ну для свиной не очень прикольно. М -м -м. Цена, я не помню, тоже где-то сотка она стоила. но ну, в пределах ста. Вот. С намного вкуснее получается. Ну, такая. Как бы, в поход рекомендую взять. Потому что все присутствует. Мясцо. Тем более на природе. Сейчас вот мы снимаем. Намного вкуснее все это, приятнее. Даже соя иногда, может быть, она зайдет. Все лучше, интереснее. Так что ну, берите, советую, семерочка, четверочка даже, трешечка, ну, три-четыре с половиной поставлю. Мяса достаточно много, хороший комбинат делает, калининградский. Так что редкая тушенка, где увидишь, я вот ее увидел, сразу взял. И вот переходим, мы нашел, я лазил в подвале. Не страшно ее пробовать, конечно, но я решил все-таки ее попробовать взять. Она просрочена на 10 лет, ребят семейный бюджет у нас был такой же тушенка свиная домашняя, 500 грамм стеклянная банка за это время еще ээ, крышка живая вот такое оно там вот внутри все смотрите какая страсть все прилипло на запах ну вот уже пахнет прямо вот железом она отслоилась так Опять же мы ее вывалим, потому что так невозможно прочувствовать. Ну, смотрите, верхний слой такой не очень. но такой вот видно, что она, вот смотрите, крапление соя. уже со, Она соевая, да. Она, даже в то время была соя уже. 10 лет назад. Вот я ее выбираю, Смотрите. Пробовать опасно, конечно. Но я попробую. Ну, соя вот, смотрите. Ну, есть тут мясо, кстати, присутствует. Мясо. Ну, везде соевая в основном. Штука. Но оно вот пахнет железом уже таким, даже стеклом, стеклянной банкой. Есть невозможно, конечно, это все, но вообще безвкусное. И прям соя. Кстати, но ну, бобами не пахнет. Пахнет костром. Но бобами не пахнет, ну как так отдаленно. Уже даже бобы выветрились. 18 февраля 2011 года дата производства, три года хранится так что смотрите сами, Кавказ мясо, город Черкесск, кстати Кавказская у нас тоже, смотрите у нас какая сегодня это госграница большая, даже все затронуло, все, все регионы все понятно, понюхали, попробовали убрали вот, осталось у нас два варианта, тут э -э, небольших. Э -э, все свиное. Э -э, мы начали с, такого нашего, закончим нашим. Да. Это вот тушеночка вообще интересная. Армия России. Сейчас попробуем. соль свиная тушенка, э -э, военторг, елинский <как> мясокомбинат Где-то Подмосковье. Все дела. А тут написано, кстати, Калининградская область. Ну, как понятно. К службе готов по ГОСТу, 338 грамм, вот у них вот это все стандартное. Замок современный, это хорошо для солдата, быстро открыть, съесть, это в первую очередь главное, что нужно. Так что мы сейчас вилочку возьмем и будем опять же ее вываливать, хочется посмотреть что у нас съедят, запах приятный достаточно. Ну как бульончик у нас тут, вот, смотрите присутствует, потому что уже тепло у нас, немножко оттаяло. Мясо есть, мясо хорошо, мяса много, жира мало, бульон есть, запах приятный пошел такой, достаточно. Мясо не соевое, структурированное все. Вот она соленая, действительно, вот в армии действительно делают все соленое, оно вот солонее всего. На вкус приятный, с хлебом вообще бомба. Солдату в окопе больше ничего не надо. Лучше не стреляли бы, а ели тушенку. как что не знаю, как на вкус говядины. Венторговская свинина вообще обалденная. Советую брать 9-4. Даже жиров приятный. Либо это на природе так вкусно. Не знаю. Вы сами видите, мяса много, много мяса, я для этого Еленинска не брал мясо но очень все хорошо, берите, мой совет, это вот одна из немногих вкусных тушенок. И осталось у нас наш местный комбинат Рязанская область, Скопин, город всем знаменитый стал в этом году. Ну, давно он стал уже знаменитый. В этом году вообще его распиарили. Благодаря одному человеку. Нехорошему. Скопинская тушенка. Свинина премиум. Выгодная цена. Гост. Поросята тут. 35, 325 грамм. Свинина, лук, соль. Лаврушечка, перец черный. Все стандартно. Все интересно. Все болтается. Современный замок. Вскроем. Вот, должна быть неплохая. Все советуют брать. Смотрите, какая-то пленочка тут образовалась. Неэротичная. Ну, ничего. Возможно, надо, кстати, год срок годности посмотреть. Может быть, она уже срок годности прошла. Три года. А когда чего? А, нет, нормально, двадцатого года. Тоже сейчас вывалю, посмотрю. Мясо много, но мясо некрасивое. Мне не нравится. То ли оно какое-то обманное тут какое-то вот мягкое, чуть соевое. Ну, все-таки я выложу, посмотрю. Все потаяло, может, из-за этого. У нас тут уже склад. Ну, вот, ну, есть структурное мясо, вот, все структурно. Вот, есть не структурное. Ну, жирок присутствует, смотрите. Мясо достаточно много тоже. Запах. Знаете, мне... ну, запах это, это сои. Ну так, может не соя, может отдаленная. Ну не очень вкусная, кстати. Я что думал вкуснее будет. Нет, не, не весь, можно ну Извиняюсь. Ну как бы я не знаю. Если вы будете приезжать в город Скопин, ну можете зайти взять, но может, другую упаковку какую-нибудь, может вкуснее быть. А, оценка у нее, но ну, она такая нормальная. 3 и 7. Все есть, мясо есть, но на вкус не очень. Но при этом соя присутствует. Ну, я не советую вам брать другую упаковку, если поедете через этот город. Может возьмите и зайдите в мясо Ну что, вердикт у нас? Самые невкусные это вот эти варианты соевые. Вот это тоже бюджетный вариант, невкусный. Вообще говорю. Гал... Неплохая, вот, Калининградская, это доступная уже еще идет вот сюда и поставим Это курганская там муравьи уже плавают у нас естественно вот этот семейный но ну, неплохой в поход я взял вот это тоже туда же я ставлю скопинский потом идет отличный вариант вот так мы ее сюда поставим отличный вариант вот военторг мне понравился все присутствует все есть свинина отличная хорошее третье место мы ну первое второе не, не могу отдать кому первое они одинаковые но ну, белорусская как домашняя, она реально пахнет как дома. Э -э, Великолубские, Псковский мясокомбинат отличные. Так что вот эти два ваши варианта, эти самые лучшие, они недорогие, ну как бы они в пределах 200 рублей стоят, они очень вкусные, куча мяса, они реально отличные, в любой, даже домой взять что-то сделать. Так что покупайте, мне э -э, совет вам свой даю. Так что мы пойдем дальше загорать И радоваться природе весенней Вам всем добра и мира С вами был Димас Вся банда Кукс Бразер Хукс Увидимся в нашем канале Всем давайте пока-пока Хорошего настроения